В этом выпуске будем говорить о физическом уничтожении тотали при урегулировании убытков по договорам страхования каска. Опять же, кому выгодно, кому не выгодно, какие существуют схемы урегулирования убытков, как на этом не потерять деньги. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Друзья, привет! Рад видеть на канале. Это Ильченко Антон. И будем говорить о тоталах по договорам страхования каска, как и обещал. В чем особенность урегулирования убытков по договорам страхования каско, в частности, урегулирования так называемых тотальных убытков? Давайте начнем с того, что каско это договор добровольного страхования. В отличие от договоров обязательного страхования, где условия выписаны в законодательстве. Мы говорили о тоталах по договорам обязательного страхования гражданской ответственности в прошлом выпуске. Обязательно посмотрите, там много полезной информации, я думаю, будет интересно. Как и говорил, договор КАСКО – это договор добровольного страхования. Это означает, что страховая компания закладывает определенные условия в договор, и вы своим подписанием соглашаетесь с этими условиями. В данном случае мы будем говорить о пороге признания автомобиля физически уничтоженным или тотальным. Я видел разные показатели. В среднем на сегодняшний день то, что мы имеем в договорах страхования КАСКО – это… От 65% до 75%. Это значит, что если стоимость восстановительного ремонта, ремонта с новыми деталями, превышает 75% или 65%, или цифру в этом диапазоне, которая определена как порог тотала в договоре страхования КАСКО, такой автомобиль признается физически уничтоженным. Тут есть очень интересный нюанс, который нужно учитывать. Это от чего будут считаться вот эти вот там, 65, 75, 70%, то есть то, что было заложено в договор как порог тотала. Обычно эти цифры берутся либо от страховой суммы, либо от действительной рыночной стоимости. И при этом страховая компания будет исходить из меньшей цифры. То есть если вы взяли например, да, страховую сумму изначально в договоре завысили, то страховая компания все равно будет отталкиваться от рыночной стоимости. И тут ну, также есть соблазн немножко ее занизить. Если же, например, вы изначально думали, что ну, можно сэкономить и рыночную стоимость немножко опустить, чтобы тариф брался от меньшей суммы и платеж, соответственно, был меньше, то в таком случае страховая компания посмотрит, ага, значит, у нас рыночная стоимость там, выше, чем у вас страховая сумма, значит, будем отталкиваться от страховой суммы и, соответственно, считать тотал от страховой суммы, а это уже потери на сегодняшний день. Как будет рассчитываться выплата страхового возмещения в случае тотального убытка по договору страхования КАСКО? Примерно точно так же, как и по договору обязательного страхования. Принцип будет такой же. То есть мы берем Страховую сумму или же если у нас рыночная стоимость меньше, то рыночную стоимость и вычитаем из нее стоимость автомобиля после ДТП, то есть стоимость остатков. Жестче все выглядит, потому что страховая компания в договоре также в условиях прописывает, каким способом будут оцениваться эти остатки. И вот если, например, по обязательным видам страхования мы будем отталкиваться от законодательства, от методики товароведческой экспертизы оценки колесных транспортных средств, то здесь в абсолютной величине, вот в абсолютном большинстве договоров мы будем отталкиваться от того, что страховщики закладывают как базу оценки для остатков это результаты онлайн-аукционов. Чаще всего это результаты так называемого аукциона автоонлайн. Что такое автоонлайн? Это площадка, где регистрируется куча продавцов, которые, ну, как правило, там, занимаются перепродажей автомобилей. Они все смотрят на автомобиль, дают свои предложения. И наибольшее предложение признается как э, надлежащей ценой остатков. Соответственно, тот человек, который дал наибольшее предложение, э, оно является как обязывающее предложение, и он, соответственно, должен провести выкуп по той цене, по которой он заявил. Какой еще нюанс с аукционами? Страховая компания урегулирует страховое событие, посчитала, что автомобиль тотальный, выставила его на аукцион, провела торги, получила обязывающее предложение, провела расчет страхового возмещения. Устраивает человека сумма отлично, не устраивает, естественно, начинает разбираться. И к этому моменту срок действия обязывающего предложения по выкупу, он уже закончился, как правило. Это в 90, там, наверное, 8% случаев. Это надо опять звонить этому перекупщику. Дальше начинается хочу, не хочу, буду, не буду выкупать. Начинаются разборки со страховой компанией. То есть э, желательно сразу определиться, если это тотал, Машина идет на торги, то сразу решается страховой компания о том, что выдайте обязывающее предложение с авто и тогда принимать решение вести переговоры с перекупщиком в рамках тех сроков, которые у него выставлены, ну как обязательные для выкупа автомобиля. Соответственно, и будем говорить о вот этих вот э, вариантах, что ли, схемах урегулирования тотальных убытков по договорам страхования КАСКО. То есть, первая схема – это, собственно, то, что мы проговорили. Страховая компания провела э, оценку остатков и провела вычет. То есть, как правило, такая схема применяется, когда автомобиль не интересен ни для страховой компании, ни для ее сотрудников. Есть вторая схема, когда... Например, автомобиль интересен страховой компании. Понятно, что там есть партнеры, которые занимаются перепродажей автомобиля. То есть идут переговоры с клиентом о том, что есть, например, там страховая сумма или рыночная стоимость, в рамках которой страховая должна произвести выплату. Вот есть франшиза, есть стоимость остатков, которые, например, да, дает перекупщик. И страховая компания говорит о том, что вот смотрите, вот есть сумма, которую мы выплачиваем, вот вы отдаете машину этому человеку, и он вам доплачивает остальную часть. И, соответственно, вот из вот этих двух выплат должна сложиться либо страховая сумма, либо рыночная стоимость, то есть та база, от которой страховая компания должна была произвести расчет и выплату. Сказать, что это плохой вариант, не пользуйтесь ним, там куча подводных камней, на самом деле я не могу так сказать, потому что таким образом урегулируется огромное количество убытков. И тут будет ключевой момент играть человеческий фактор и порядочность людей, с которыми вы имеете дело, то есть там начиная от менеджеров страховой компании, кончая человеком, который у вас произведет выкуп автомобиля. Ну и ключевой момент, опять же, да, от чего страховая компания будет производить эти вычеты и как будет складывать эту сумму. То есть, если вы автомобиль не достраховали, то, ну как правило, выгоднее его оставить себе, как-то там до вложиться и провести там ремонтные работы. Если же там, например, автомобиль был застрахован на полную сумму, там потери небольшие, разумные, человек не хочет оставлять, да, можно пойти по пути, что забрать полностью страховую сумму и там задумываться о покупке нового автомобиля. Очень часто к нам обращаются с вопросом, как же автомобиль вывести из тотала, мы не согласны, что автомобиль тотальный, страховая компания специально его тоталит. То есть, как этот вопрос решить? Здесь какие есть рекомендации? Во-первых, не нужно таскать эксперта за рукава, чтобы он все описывал. Лучше даже осмотр проводить в два этапа. Первый этап. Вы берете своего эксперта, если есть подозрение на то, что автомобиль тотальный. И он вместе с экспертом страховой смотрит. Провели наружный осмотр. Дальше вы говорите о том, что мы начнем разбирать, я вас там приглашу. Ваш эксперт примерно набросал, что у него получается. Если вы смотрите, что автомобиль уже около тотальный, берете ту процентовку порог тотала, который заложен в договоре страхования КАСКО, то все, на этом надо остановиться, сказать страховой компании, что все, там повреждений больше нет, мы посмотрели, никаких скрытых дефектов нету, Останавливаемся на этом расчете. Да, может вы и потери какие-то понесете, но тут ситуация такая, эти потери вероятнее всего, но опять же, да, мы каждый случай должны рассматривать индивидуально. Но опять же, да, большая вероятность, что эти потери в таком случае, они будут меньше, нежели в случае, если автомобиль признают тотальным. Еще есть какие варианты? Очень часто эксперты приходят, начинают смотреть и повально описывают все. То есть, э, если уже такая ситуация возникла, ну тогда это нужно переносить на станцию и каждую деталь, буквально при дефектовке, то есть то, что там вот какие-то датчики, какие-то там. Э, приборы электронные, то есть какие-то там проводники, еще что-то, все в общем нужно проверять каждую мелочь на том, что э, работает эта деталь или не работает, то есть э, пригодна она к дальнейшему использованию или нет, есть основания ее ставить в замену ну, или нет, потому что э, чем больше будет тут замен, э, соответственно, тем больше вероятность, что автомобиль уйдет в тотал ну и давайте теперь говорить о э, рынке э, вот этих вот автомобилей поврежденных. То есть по договорам КАСКО это на самом деле очень высоколиквидный рынок. Э, тут э, я даже не открою какой-то секрет. Зайдите в интернет, там будете где-то мимо стоянок проходить. Везде куча этих объявлений о том, что выкупим побитый, разбитый автомобиль там в любом состоянии. То есть этот рынок ликвидный. Если вам э, сделали предложение там даже через ваших знакомых, Всегда рассматривайте 3-4 варианта, здесь есть огромный маневр для торга, таким образом, чтобы даже если вы остатки реализуете, выторговать наиболее выгодную сумму для себя и выйти либо в ноль, либо там, опять же да, с минимальными потерями. Еще один момент, это франшиза по таким договорам. Вот особенно мне нравятся сейчас э, такие предложения на рынке. Ну, это достаточно там, продолжительный промежуток времени о том, что вот вам нулевая франшиза там, по угону и по тоталу. Но все молчат о том, что по этим рискам, как правило, по договору применяется договорной износ. то есть там, Страховая компания какой-то процент э, износа, несмотря на то, что договор заключен без износа, насчитывает э, за каждый месяц эксплуатации. И чем ближе к концу действия договора, тем процент износа выше. То есть вы потеряете и франшизу, и еще дополнительно страховая компания э, посчитает износ. И поэтому э, хотел рассказать еще об одной штуке: э, страхование гэп. Не сильно оно распространено в Украине, но предложение есть. Расшифровывается guaranteed asset protection. То есть, речь о том, что страховая компания в случае там, тотального убытка либо угона выплатит полную сумму автомобиля с учетом вот, потери его стоимости за предыдущие годы. Да, там есть нюансы. Например, там ограничения не более чем за 36 месяцев. Некоторые автомобили не берут. Астон Мартин, Бентли, еще какие-то там вот, ну, дорогие эксклюзивные варианты. Хаммер. Вот. Также не берут автомобили там, после тюнинговых ателье, э, после того же Брабуса они берут. Вот. Но в целом вариант, э, который можно рассматривать, чтобы минимизировать свои потери. Благодарю всех, кто смотрит канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, приглашайте своих знакомых э, к просмотру видео. Я думаю, обсуждаем актуальные темы. Ну и опять же, да, если будут какие-то интересные вопросы, забрасывайте, я обязательно освещу. Оставайтесь с нами, пока.